Клево всем, друзья, я на воде. Сегодня я со своей прелестью, с поплывочечкой, приехал погонять, попробовать погонять карасика. А вдруг поймаем. Давно здесь не был, последний раз был на этом водоеме. В том году ловился карась-плотва, но разные погоды, разные уровень воды. И поэтому я не знаю, поймаю или нет, но буду стараться, друзья. Холодно ловить на поплывок, у нас сейчас 2 градуса тепла по дороге куда мы сюда ехали остановились на трассе, где увидели вдоль поля большое количество кротовок я думаю нам хватит набрали грунта было машина показывала 0 градусов земля была подмерзшая набирали этот грунт прям шапками с картовок снимали замерзшие так что вот сейчас приехали, сейчас плюс 2 ветерок, свежо ну, надеемся что-то поймать надеюсь будет карасик и на мою прелесть, на мою любименькую удочку, вот такая вот у меня шестерочка вот такой какой-то китаец уже год на нее отловил Проблем вообще нету, Офигетельная. Э, мягковато у нее кончик, ну как раз для некрупной рыбы то, что надо, и забрасывать легко. Огонь, поехали, сейчас буду мешать прикормку. Так, друзья, ситуация такая, грунт очень-очень сырой, просто грязище. Я взял пол пачки черной прикормки. Черный лещ буквально слегка слегка увлажнил чтобы она хоть как-то начала брать воду то есть она практически сухая он даже не лепится друзья вот она но чувствуется что она с влагой и теперь вот эту полусухую прикормку высыпаю в сырой грунт и это добро перемешиваю как могу Очень сырой. Прикормка слегка. Он даже еще замерзший, еще кусок не отмерзший. Прикормка чуть-чуть от грунта оттянет влагу. Самую малость. И, может быть, что-то получится более адекватное. отходов будет очень много. Но я на поплывок, не на фидер, Поэтому закармливать я буду шарами. И в принципе для меня слушай, а я наверное, даже сеять не буду, Саня. Знаете, ребят, я даже сеять не буду. Меня это устроит. Я буду ловить шарами. Пусть он там долго лежит. Раз творяется этот шар. Прикормочка, запах давать будет в принципе меня устроит сейчас я вот сюда просто пересыплю чтобы легче было мешать так вот. вот и можно считать что перемешали а мне отлично если бы я ловил на фидер, я бы это сейчас просеял бы так как сырая было бы много отходов ну так как я ловлю на поплавок и кормлю шарами меня это совершенно друзья не беспокоит теперь сейчас сюда добавлю мотыльца столько мотыля все это разбиваю, Так вот прелесть у нас получается, отлично, все прикормка друзья готовая, все по минимуму, все просто, Значит, у меня получилось примерно на 5 литров грунта примерно 400 грамм прикормки и мотылек, все это пока пусть стоит, сейчас готовлю удочку, ищу точку ловли. Как найду точку ловли, только тогда буду лепить шары и большую часть прикормки сразу выкидывать. начинаем забрасывать мотылика на крючок и в бой дубняк ветер ледяной конец марта холодно в этом году ужасно не то что в прошлом ну что первый пошел друзья. Бинокль сюда, раз, сами, раз, и вот сразу смотришь бинокль. Ты что-нибудь вообще видишь там, нет у себя? Как тебе сказать, правду? Да? Ты потом дома на камеру будешь смотреть. Я поклевки потом дома на камеру Это На твой закон не сильно рыба пришла. На обильный, видать. На обильный? Да. На полу ведра грязи, да? Вот там тоже сели. А? С удочками сели. оп оп оп оп Есть. Небольшой. Ой. Друзья, вот такой малыш. Значит, друзья, простили мы. На месте, где были, сначала два часа не увидели ни одной поклевки. Решили чуть переехать в другую локацию, соседний канал. Вот сейчас первая поклевочка. Вот такой красавчик, небольшой, но есть. Народ здесь есть, карасик поклевывает. Надеюсь, и мы еще разловимся. Все сделал, то же самое, точно такой же закорм сделал. И вот прошло после закорма минут 20, и вот первая пак оп, оп, оп. А, Еще один сход. Так. Меняю крючок, Крючок увеличиваю. Оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп. Иди сюда, иди сюда. Да, да. да? Есть рыбка Красавчик лежит Цепляйся Есть, ребята, рыба есть, она ловится Офигеть Казалось бы, сидели на этом же канале, буквально где-то 150-200 метров от этого места. И вот такая разница. А здесь и теплее, ветер в спину, и клюет рыбка. Ай, как хорошо. Оп, оп, оп, оп. иди, иди, иди Не сюда. Подсек, да? Не подсек. Я попрошу, ясен, она тебе уклейку нарисует. Иди сюда, Яс. Yes. такой красивый вот ребятки очередной красавчик есть рыбка она ловится на поплывок это огонь поклевки очень нежные очень аккуратные берет слабенько оп, оп, оп, оп, оп, оп, оп, оп. иди сюда иди сюда иди красавчик так а фидер фидор так, а ну сдавайся, я тебе сказал. Поплывок должен обловить фидер. Кстати, у тебя покрупнее попадают. Почему? Рыбка, рыка. рыбка. Моя красивая, как люблю карасика, я, я, я. Хорошая песня поедет. Да, там было классное место. Не клевало, холодно, ветер в лицо. Вот удовольствие полное. Не то, что здесь, да? Клеет. Не дует. Да, -мо, опять подсек. Е-мое, а не сдавайся, Не сдаюсь. Поплавок всегда 11... выигрывает у фидера. Всегда. 1-2. Да. Все, отлично. Всегда, Виталий, поплавок выиграет у фидера. Всегда. Не Скорость всегда. перезаброса в 4 раза быстрее. Скорость недозаброса в 15 О. раз быстрее. Так. Тишина на водоеме в 50 раз. Да, тишина, здесь тишина. Ну ты кричу. А Спокой что я ты делаешь, раз. ты орешь? Просто говорю в 500 раз. Еще и ногой стучишь. Специально, да? Да. Иди сюда, иди сюда, иди сюда. Один за одним. Один за одним. Один за одним. Один за одним. Один за одним. Один за одним. Караселевич. Ну, ребятки, кусочек. А вспомни, как у нас с тобой этот равный счет, когда я тебе ты, ты начал первое, я тебя догнал помнишь? Также же, ты нафильдер, я на удочку ага. и мы закончили совершенно ничья была у нас крутая такая 0-0 помнишь? 0-0 тогда была крутая ничья, да? Ну, ты, заметь, ты начал первый, я тебя догнал Нет, слушай, я Петю уже сколько прошу, сделай прикормку запаха камняка, я готов ее тестировать Зачем Прикольно, ни у кого нет, а у него будет досадный сход. Представляешь, прикормка с запахом коньяка. А да ты, ты чё? Ее будет выгребать. Ее будут выгребать все. Для всего. какие тебя менты останавливают. У тебя перегорли. говорит, я прикормку ел. Попробуй на червя, Сань. Че смеешься? Я ж тебе плохого не никак Русланочка говорит, говорит папа плохого не посоветует только очень плохое оп оп оп оп оп смотри ты смотри нифига себе это это сазан это амур это как багор Саня а багор 5 -5. кто тебе сказал слушай ты считать умеешь а? нет, нет. Вот я об этом же. А что, ты хочешь сказать, что, у тебя больше? Да. На сколько? На 30. Uh -huh. Ну, хорошо. Тоже хороший у меня рецепт. двойка по математике была. Тоже Поэтому пополам, я цифр пить. не знаю. Пошли, <свят> <ты тоже хороший? свят> С креветкой. Ну, долго ждал поклевку. Ой, какой хороший. <свят> да. Нифига себе, красавчик. Красивый, друзья. Вот такой. кайфую вот рыба клюет как с пулемета про пробую разные дипы чеснок не в конкуренции реально работает вот так с чесноком и чистая поклевки просто в разы чеснок быстрее а креветка клюет пореже но порой влетает чуть покрупнее рыбка специи тоже неплохо работают по разной рыбе. Чеснок вне конкуренции. Чуть-чуть прибавляется вода. Саша пришлось сместиться. Ноги уже были в воде. Оба, оба, оба. оба. Есть, есть. Давай, давай, давай. Давай, давай, давай, красавец. Ай, карасик. Ай, мой хороший. Ой, мой серебряный друг. Как я карасиков люблю во всех видах. И ловить и кушать вот такой друзья красавчик да рыбка небольшая но зато он есть и в достатке просто кайф тут такой крутой батл фидер против поплывка и в принципе идем очень даже равненько то есть настолько рыбы довольно много довольно активненькая хотя сначала клевала довольно слабые поклевки были еле заметные сейчас чуть расклевалось и уже повеселее видно и на подъемы на утоп кайф поплыву окрулит друзья работаем плывем на бутерброд мотыль и опарыш хотя и ловил бы на чистого мотыля и на чистого опарыша саша вот уже даже на червя поймал то есть в принципе берет все ну вот вот на объемную насадку мотыли опарыш как-то так поувее не получается. Оп, оп, оп, оп, оп, оп. Давай, давай, давай. Есть, красавчик. Работаю. Основная леска у меня 0,14. Поплывок 1,5 грамма. Поводок 0,12. Крючок 12. Уменьшение размера крючка к увеличению поклевок не приводит, но приходит к большому количеству нереализованных поклевок. оп оп оп оп оп оп оп ну, давай, давай, хорошенький. Хорошенький красочек. Ой-ой, по воде шлеп-шлеп-шлеп-шлеп-шлеп-шлеп. Этот аплодисменты он устраивает. По воде шлеп-шлеп. То есть аплодирует. Там нам лебеди аплодировали. Здесь караси. Вот такой очередной красавец, друзья. Давай, давай, давай, давай. Давай. Боец, боец, небольшой, но какой он боец, а. Чеснок реально рулит, вообще вне конкуренции. Но если прикормка была бы с чесноком, такого бы хорошего эффекта не было. Запахом чеснока я выделяю насадку на фоне прикормки. А если бы я ловил прикормку от чеснок и вшикал чеснок, она бы просто опять терялась бы. Поэтому, друзья, если вы ловите с каким-то запахом прикормки и решили использовать дипы, дипы должны другого быть запах противоположного. Все, что влезло, у меня. Иди сюда. Все, что влезло. Это остаток. Посмотри, какая хитрецкая. Вот так. Иду, иду, иди, иди, иди, иди. Двое пятьсот рублей штучка. Еще до завтра, да, останусь. Ой, ой, ой, боец. Ой, красавец. Давай подсачком возьмем подсачком. Иди мой, иди ко мне, хорошенький. Иди мой, красивенький. Давай, давай, хлоп, хлоп, молодец, свой культурный. Он мне аплодирует все время. Его вытаскивал он мне все время аплодировал. Вот такой красавец, друзья. Смотрите, а? ну, давай, приподним, приподним вот так. Да ну нафиг, Тысячи опускаем. Ну что, друзья, отлично мы половили, кайфанули. Я на удочку просто оторвался, давно так не врывался. Значит, сначала мы приехали на этот же канал, только буквально несколько сот метров в сторону был полный ноль. Переехали в другое место, а здесь Эльдорадо. Карась как с пулемета. Саша ловил на фидер я ловил на удочку. Результат совершенно одинаковый. Мы израсходовали всего одну пачку прикормки весом 800 грамм и почти 9 литров грунта. Ну, в общей сложности израсходовали бы меньше, но в связи с тем, что мы переезжали с места на место, пришлось два раза кормить две точки. Поэтому получилось по грунту много, а так бы в два раза было меньше. Оторвались по полной. Карась просто шикарный, мы кайфанули. Ребята, грунт рулит. До новых встреч. Пока.